Привет всем! С вами снова я, Алена. И сегодня я вам расскажу о своем новогоднем подарке, который я попросила у своих родителей на Новый год. Угадайте, что это может быть, если я люблю стрелять в тире? И это не настоящий автомат. Что же это может быть? Правильно, кто догадался? Это бластер бластер. Нёрф Рибель. Сейчас мы рассмотрим его поближе. Вот так вот выглядит Нёрф Ребель. Я сейчас вам получше дам. Посмотреть. Вот так вот. Ну, это тут картинка. Вот такой вот автомат. Вот здесь. Ну, давайте посмотрим, как им пользоваться. Так. Вот здесь все нарисовано. В комплект входит такая вот штучка. такая. Ну, сюда автомат положите запасные пульки. Сюда она вешается. И так... Первым делом... Где тут? Где тут? Да, вот первое. Первое, первое, первое. Вставляем в пистолет пулю. Второе. Заряжаем, на курок нажимаем. И выстреливаем. Вот так. Ну, давайте распаковывать. Это выглядит. Сейчас я покажу картинку. Вот. Я вам на компьютере покажу. Сейчас. Вот здесь в комплект входит, ну такая штучка, как я сказала, вдевалка, короче будем называть. Так, дальше сам бластер сам пистолет и очки теперь другая картиночка вот вот это вот так вот все было уложено так вот все выглядело вот здесь пульки смотрите вот так вот они были уложены значит будем смотреть разбирать первым у нас здесь идет инструкция Здесь все на нерусском языке. Откладываем. Тоже на нерусском языке что-то. Поэтому прочитать я не могу. И последняя инструкция. Самая главная. Вот. Здесь... Йорфрибиль. И переворачиваем на другую сторону. У нас здесь показано, что можно делать с этим бластером. Пистолет можно сюда втыкать. Вот так. И сюда вот. Здесь в комплекте входит 5 пулек. Я вам сейчас продиктую. Входит так вот, 5 пулек, пистолет, очки, Тука, какая-то. Я бы сказала, это кобура, но кобыра она закрытая, Что поэтому скажем? не знаю. Поэтому не знаю. Ну, можно назвать, конечно, и кобуру. И инструкцию. Так, рассмотрим дальше инструкцию. Продолжим. Так, так. вот, пять пулек его так смотрим так так так так так берем одну пулю любую можно пять сразу поставить и вставляем сюда нажимаем на этот рычажок и нажимаем сюда и она выстреливает так так вот здесь тоже самое Ладно, давайте инструкцию отложим и продолжим рассматривать еще я вам забыла сказать то что э, бластер стреляет на расстояние до 20 метров есть до, до 22 есть еще больше но такой мощности я вам говорю достаточно хватает потому что у меня уже э, э, так три, три пули у меня уже залетела на крышу Одну, одна пуля к моей подруге ну потом она упала та пуля э, потом хотя стреляла я подальше от домов чтобы не падала но все-таки Потом еще там не на жилой участок там упала, ну, я нашла ее там, она почти на крышу завалилась, но не на крышу. И еще одна третья пуля на, на, на моем дворе, на моей крыше, на даче только. Так, и давайте рассмотрим. Вот они, пять пулек. Вот так вот. Дальше очки. Они еще, вот у них розовая все здесь, потом кажется розовым. Давайте вот ну, покажу. Так, я оден на камеру эти очки. Вот смотрите, сравните. Одна и вторая сторона белая и розовая, там все видите. Ну на диване можете посмотреть, потому что диван белый, а с этой стороны он розовый. На мне так он не смотрится. <с> а вот дальше давайте посмотрим. Дальше посмотрим кабуру. Вот такая вот здесь буковка р значит ребель и давайте посмотрим самую важную часть это у нас бластер нерф ребель если что если захотите где-нибудь купить такой бластер ну их бластер нерф ребель Ребель есть много всяческих видов, но у них у всех есть э, всякие названия. Например, звездная миссия, там, ну какая-то миссия, или что-то шпионское там еще. Но это называется сладкая месть. Вот именно этот бластер, у него название сладкая месть. Если вы хотите приобрести этот бластер, именно вот этот вот... Э, такого вида, то наберите в интернете просто в поисковой строке Blaster Nerf и в кавычках «Сладкая месть». И вам выберет вот такой вот бластер. Еще. У него крутится вот здесь такая и он, можно его куда-нибудь повесить. Давайте попробуем. Еще также мне родители подарили на Новый год Ой, запасные пули. Но их я покажу вам в следующем видео. И как я буду стрелять, тоже покажу в следующем видео. А пока я немножечко расскажу. Смотрите, значит, как стрелять. Мы заводим на курок. завелось давайте вот, в подушку что ли попробуем один разочек вот сюда вот а, а, чтобы стрельнуть нам надо вот эту штучку совместить полностью с этой вот она там сейчас на я сейчас прицелюсь и покажу вам один раз вот смотрите она сильно стреляет. Поэтому... Вот. Вот. Видите, вот здесь, как где вставлено, она уже не щелкает. Где вставлено, оно не щелкает. А вот так вот щелкает, потому что здесь нету. Вставим, не вставлено. я вам расскажу вот. вот так вот оно делается сюда втыкаются пули <смех> вот так вот и вот так вот вешается <смех> вот оно вот так вот и все. Ну ладно. Всем пока. С вами была Алена. До новых встреч. И в следующем видео не забудьте. Я покажу вам, как я стреляю. И вы увидите, на какое расстояние он стреляет. Но не знаю, где я буду снимать то видео. Здесь или на даче. Поэтому на улице или в доме, это вы увидите в следующем видео. Пока! Я очень вас люблю! Не забывайте подписываться на мой канал и рассказывать своим друзьям. Пока! До новых встреч!